Всем привет, вы на канале с вами Алекс. Сегодня мы будем разбирать два фонарика. У нас на разборе будет вот такой фонарик на разборе и фонарик шокер на разборе. Пожалуй, начнем с вот, этого. с вот этого. Вот такой фонарик на сегодня на разборе. Вот тут наклеечка была. Живоназвание. название. тут предупреждение. И штрих-код. И штрих-код. Так, открываем. Сразу же. Сразу же. Сразу же видим. Уже видим. Прайминг, фэтер. И инструкция инструкция там это сам фонарик так у нас идет визитка это интернет магазин сам фонарик В нем есть три режима. Это обычное свечение, свечение, обычное свечение, свечение мерцанием и быстрым мерцанием. Это на зарядка. по на 12 вольт. Зарядка на 220 вольт И сам этот блок для батареек В нем батарейки стоят Так, смотрим фонарик Хорошо, вот раскручу вот, Кручивается сзади Вот сама такая батарейка. Там их две. Внизу пружина стоит. Сейчас закрутим. Сейчас выключу свет, чтобы... Можно было увидеть, как фонарик светит. Фонарик светит. Надо тут крутнуть. Уменьшается. Сейчас мы крутим барабан. Уменьшается. Может больше делаться. Мергает. Медленно мергает. Все переключаю. Что-то этой кнопки зеленой. Думаю, надо включить, нет, а то не видно ничего. А, теперь видно. Вы не видите, я вас вижу прекрасно. Рекомендую этот магазин. Мне понравилась его продукция. Ну, тоже-то же. То же. Коробочку. Ставим сюда фонарик. И теперь у нас... Да. чуть-чуть фонарика не решился. Теперь у нас вот такой фонарик. Ну, в сторону. подальше. Адреха подальше. подальше. У нас вот такой фонарик. Шокер. Ну, распаковывать. Такой. Нет. Блока чистая. Сзади тоже надо. У них всех на липучке. Слушай. Ну, на магните. Магнитик. Вот это. Так. Картины похожи. Мы тут видим... Особенности на русском. Инструкция. Предупреждение. И технологические проверки. Так. Тоже зарядка на 220 вольт. Зарядка на 12 вольт. Это, честно, без понятия, что вот сам фонарик. Это шонарик, это переключатель. Выглядит. Сейчас давайте посмотрим, как он светит. Так, это я сейчас убираю. Свет. Вот. Я теперь примерно так же. Примерно так же. Теперь давайте посмотрим на сам шок. Идрить по ушам далу. Такой вот Это электрошокер. Сейчас включаем обратно свет. Свет включен. У меня хорошо видно, это хорошо. Итак, я переключу потом. Итак, вот у меня два аналика на руках. Давайте разберем самые. вот Итак, Давайте с этого начнем. С Тут есть такие. Вот эти который сами ток создают. Вот эта вот кнопка на ней нажимается. Тут есть рычажок. Мы переключаем. Так, на средний это свет, это ток. Тут эта вот эта кнопочка есть, чтобы нажимать на ток. Это зарядка. Закрыть зарядку. Кто его знает. Вот это вот закупались. Есть специальная штука, так вот давать. Будет больно. Я добра, по себе мне не очень больно, потому что я ей слабо добра. Вот такое вот чудо природы. У него есть вот такая звездочка, что можно нарк Ну, Это вроде, и все. Сейчас сам вот этот фонарик другой. Все вот этот фонарик. Тут есть для штанов, об на штаны повесить. Тут тоже есть такая зубчастая. Тут сзади переключается. И вот эта золотая фигнюшка есть. Он длиннее. Ну, просто посмотрите. Поговорить, судить? Он длиннее. А если по... Веслись, это вот эта ось, а это толще. Что же судить? Вот я так думаю, что эти два фонарика по-разному нужны. Например, этот фонарик я покупал, чтобы ходить там по заброшкам, снимать для вас заброшки и так далее. Потому что он далеко светит. И я его пару раз на бетон ронял, ему ничего не случилось. Да. Он мне для бытов. А вот этот фонарик. Второй. Второй фонарик. Я покупал для мамы. Она попросила, но я и купил. Ну, Короче, как-то... Он пару раз бахнулся в пол и... То вроде... с ним тоже все нормально. Раз тоже бахнули его в пол. Нормально выглядит. Не скажу так, нормально. У меня он в быту уже месяц, Так, а то два месяца в быту. Ну и да, знаете, я выбирала между вот этим и вот этим. Я бы взяла вот этот. Почему? Потому что мне больше удобно, когда можно вот так вот взять и переключать. У этого мне надо получается его. Вот так вот держать. И переключать вот эти Или вот так. Я бы, если я вот это бы выбрал... Интернет-магазин будет в описании для двух фонариков. Интернет-магазин первого фонарика будет в описании. Интернет-магазин вот этого фонарика будет в описании... А вот это будет название, то есть я а, через людей других покупал эти фонарики, вот как-то вот так, через других людей я фонарик, ну, поэтому я сам на этот фонарик не заходил. Итак, люди, подписчики мои дорогие зрители канала и, и тра-та-та-та, спасибо вам большое за активность, у меня уже 160... 168 подписчиков на канале. Иллюбочки, я вас так люблю. Итак, я еще что хотел сказать. Всего вам большое, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы были на канале Найдер Мир Меня зовут Алекс, ваш ведущий и создатель канала. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. До скорой встречи. Пока-пока.